Всем привет, сегодня я продолжаю проходить террорию 1.4 с помощью не крафта, а оружия. В общем, я сейчас буду шарить по джунглям и найду какое-нибудь хорошее оружие. Естественно, в приоритете у меня это какое-то огнестрельное оружие. Вот я помню, здесь есть обрез а в джунглях, я слышал. Так, сердечко я собрал, но очень жалко, что я сдох, потому что эти рельсы вели куда-то в очень интересное место. Нашел вот такое дерево. Давайте посмотрим, что здесь есть. Я уверен, что здесь лежит хороший лут. Вот вижу один сундук. Так, что там? Ну, тут, наверное, ерунда какая-то. Ну, да. Аксельбант. Кстати, я уже нашел 5, наверное, аксельбантов. И я подберу какой-нибудь из них, в котором будет много защиты. Вот, я буду собирать персонажа сейчас на защиту, потому что это мастер-мод все-таки. И мне нужно до хард-мода иметь хотя бы 46 защиты. Вот, я не знаю, каким таким чудом, ну, хотя бы около 40, каким чудом я буду подбирать эти аксессуары. Ну, в прошлый раз мне повезло, реально. Я смог найти аксессуары, у которых было плюс 4 защиты, много. Причем много аксессуаров. Вот, не знаю, в этот раз будет так вести или нет. Надеюсь, что будет. И я смогу собрать себе под 40 защитную. Так, шершень. Меч, кстати, сильный, но все-таки один на 1 против боссов, он вообще ни о чем. Ерунда полная какая-то дрянь для воина так посмотрим что там дальше по железке надеюсь никто меня не прибьет если вы слышите детей орущих это а, они орут на, на улице я заранее извиняюсь за это за эту мою ошибку но сейчас уже закрывать окном мне лень так отлично охранный отлично плюс 4 плюс 4 защиты выпало очень хорошо и это очень хорошо так, давайте посмотрим теперь дальше, что у нас. А дальше все? Там вроде ничего нет уже. Но ну, я не знаю, там типа, смотреть не смотреть, просто там страшно. А вот там сундук внизу я вижу. Не, я на ну, не справлюсь с этими обами, они слишком жесткие. Я ваншотнут сразу. А у меня еще и пуль нет. Замечательно, я забыл, что у меня нет пуль. Ну это ГГ. Наверное, давайте сольемся вы быстрее уже. Попробуем аллы нам пойти. Все, миланшотный, короче. Построим домик. Я не буду показывать вам полный процесс по времени. Просто ускоренный режим. Чтобы вы видели, как это происходит. Потому что ну, интересно смотреть на постройки, которые возводятся в ускоренной съемке. Просто мне лично было бы прикольно посмотреть. Вот. Ну, может быть, да, стоило улучшить. Т точнее, ускорить сильнее. Но я решил оставить вот так и в это время я хочу сказать одну интересную вещь смотрите, я прохожу же с помощью не крафта оружия, то есть я могу покупать и прочее вот эту ерунду страдать, выбивать из боссов, давайте договоримся на том, что я могу крафтить все приспособления кроме оружия, вот только оружие потому что я уверен, что сейчас если скрафчу какую-нибудь кирку или какую-нибудь чудичь, мне некоторые люди могут написать, что типа ты же что это же оружие, ей можно бить, типа, ты не скрафтил, Ой, ты зачем ты скрафтил. Я буду крафтить все, вот, но оружие я буду только выбивать и искать, в общем, да. А, так, я думаю, в этой серии, наверное, подсобрать сердечек чуть-чуть, потом обязательно нужно убить какого-то из боссов, а лучше сразу два босса убить. А Слизни это не считается боссом, типа, слизни я убью обязательно в этой серии, 100%, вот. Uh, у меня такой план, смотрите, я uh, убиваю слизня, получаю маунт, по своей тактике убиваю пожирателя миров, а после пожирателя миров убиваю глаз ктулху, или же не убиваю глаз к туху. Uh, вот, крафчу кирку, потом уже, я имею виду прохождение, я просто рассказываю план прохождения, пока вы смотрите uh, дом, а вы потом подкорректируйте в комментариях, uh, спускаясь в ад, попробую убить стенку плоти, а uh, нет, нет, нет, нет, я иду в джунгли, с броней, вот этой вот теневой броней, теневой крючка, да? иду в джунгли, убиваю а, пчелу. После того как я убил пчелу, я иду в ад и убиваю стенку плоти а, из пчелиного лука, ну пытаюсь убить, я не знаю получится или нет. А, в общем, вот такой расклад пока на дохард мод. Подкорректируйте в комментах, типа напишите, можно ли с теневой броней, то есть около 40 защиты. Я попытаюсь поискать артефакты, и еще другие. Вот можно ли около 40 защиты идти на стенку плоти с пчелиной броней или, ой, не с пчелиной броней а с пчелиным луком или же не стоит, можно попробовать дробовиком вот этим вот обрезом убить мне очень понравилось, как он бьет по слизню, довольно мощное оружие, я так понял, но для ст... против стены плоти она будет бесполезно, потому что она очень быстрая и у нее очень быстрая атака лазерами, то есть либо нужно быть экстрасенсом и угадывать время видеть будущее на несколько секунд вперед. Либо я не знаю, что нужно, чтобы убить стенку плоти с дробовика. Наверное, урон, я не знаю, нужен, как у последней пушки вихря. Наверное, вот такое. В общем, да. Давайте посмотрим первый бой с слизнем. Это реально первый бой. И потом уже я покажу, как я выбиваю седло. То есть я показываю первый бой и показываю последний. Я не буду показывать промежуточный. Я реально пофармил слизня. Мне пришлось добывать дебильное золото, но... Это того стоило, я заработал намного больше монет, чем просто от продажи слиток, слитков золотых. Вот, и в общем, да, мне понравилось убивать слизни обрезом. Я не знаю, почему раньше я не фармил обрез, я обрезал почему-то им. Но это реально очень интересная вещь. Она прям очень жестко убивает всех мобов. Так, вот этих вот искажателей, как они называются, короче, в, в искажении. Летающий мухи, такие одноглазый, ваншотит дробаша маленьких мух и убивает с двух раз любую муху. Мне очень нравится. Раньше все страдал, даже в этом. Как он называется? Этот? Короче, неважно, до этого было обновление. Вот, а мастер мод, тем более, это еще сложнее. Так, наконец-то выпало седло. Вы видите прекрасно, седло выпало, все. Теперь можно идти и пытаться убить босса. А, но по плану у нас глаз к туху. Потому что я не смог убить того босса Я пытался, честно Мне навпадала куча вот этих теневых э, осколочков Теневой э, руды Вот, я сейчас э, Буду выбивать осколки С глаза туха, ну теневой плоти, короче И потом буду оста Оставшиеся дофармливать э, с червя Дофармлю вот эти осколочки С червя, скрафчу кирку И, наверное, на в серию закончим А может быть даже убью сегодня Этого босса, не буду вам спойлерить э, Или спойлерить или как то еще в общем смотрите сам не знаю почему он не ускорил глаз а потому что глаз язычный я забыл я просто вынес его с дробовика и все я даже не заметил как это произошло обычно у меня глаз вызывал проблемы даже не в мастер моде даже в эксперт моде короче вот во всякой вот этой ерунде у меня были проблемы с глазом но здесь почему-то глаз я не знаю с дробовиком слишком просто убивать Мастер-мод вообще... Короче, не зря я начал этот челлендж, мне кажется, я с ним справлюсь. Вот напишите в комментах, что вы об этом думаете, но я почему-то думаю, что я с ним справлюсь вообще без проблем. О, пройти мастер-мод, не крафте оружие. Я думаю, что есть люди, которые со 100 хп его пройдут, может быть, я потом смогу это сделать. Вот, но сейчас я не рискну. Так, что выпало? Ну, тут в принципе не важно, что выпало. Мне нужно просто убить его по сюжете, чтобы получить, я не знаю, кстати, а зачем я убил? убил его вообще, непонятно, я не знаю, ну ладно, в общем, не важно, я не знаю, кстати, до сих пор не понял, что это за очки, вроде бы это просто элемент декора, так, и вот он, пожиратель, наконец-то, я скрафтил, кстати, себе броню, потому что у меня уже много осколков набралось, я э, попытку, наверное, седьмую использую, наверное, с этого босса, короче, э, я почти в фул броне, или вообще вроде бы в фул уже, да, я в броне, а, осталось, короче, мне только этих а, теневых а, кусочков на кирку не хватает, короче, у них просто не хватает, вот я сейчас добиваю последний раз, наверное, а может вообще босс убиваю, и все, иду крафтить к кирку, и на этом мы закончим серию, а, в общем, я не знаю, сложно на самом деле, у меня получалось, вот, короче, тактика работает не 100%, а, но почему-то вот уже 7 раз не сработал. не знаю, а иногда сработал вообще с первого раза, в общем, надо пробовать и пробовать еще раз. Это все. Я просто показал, что я скрафчу кирку. В принципе, мне не важно убить этого босса. Я буду пробовать убивать стенку плоти с помощью пчел. То есть мне не нужен метеоритная пушка. Или же, вообще, возьму звезд... это, звездомет и все. Просто звездную пушку сделаю себе и все. Короче, вот я крафчу кирку. Чтобы ломать обсидиан, чтобы скрафтить себе череп, смотрите. Так, где она? Я не могу найти. А, мне нужны слитки точно. Ой-ой-ой. Да, надо думать лучше. Сейчас сделаем слитки. 21. Что-то мало. Я думаю, больше будет. Хм. Ладно, давай посмотрим, что там у нас. Хватит, не хватит. Где то В самом конце должно быть, по идее. Отлично, хватает. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.